Вот так мы сворачиваем с трассы Бахчисрай-Синапная. Если ехать общественным транспортом, нужно выходить здесь, не доезжая до села Машина. Пешком до монастыря 8 километров. На машине с клиренсом не ниже 17, можно ехать до самого монастыря. Однако у нас был свой путь. Мы поехали на такси и вышли не у того указателя. Думали, что в качестве подвига паломника мы пройдем полтора километра. Однако нас ожидал сюрприз. 6 километров по заброшенной грунтовой дороге. Это было неожиданное, но прекрасное приключение.